Всем огромный привет! Добро пожаловать на канал Юрий и Лариса Ивановой! И сегодня, так как сейчас, сейчас сезон кабачков, у нас каждый день что-то я готовлю из кабачков. И сегодня я вместе с вами приготовлю закуску, которая мне очень нравится. Закуска из кабачков. Ее можно кушать как в горячем виде, так и в холодном и в теплом. Поэтому она мне очень нравится. Для начала я взяла килограмм кабачков. И мне нужно их порезать. Мне нужно их порезать кубиком. Кубик должен не, быть не мелким. Крупным. Вот таким вот крупным кубиком нужно порезать кабачок. У меня кабачок, смотрите, Свежесорванный, кожица у него тонкая, поэтому я шкурку с него не счищаю. Кабачок я порезала и теперь мне нужно его присолить. Солите по вашему вкусу и немножко перемешать солью. Теперь я оставлю на некоторое время. Ну, пока у меня кабачок не даст сок. И потом приступим дальше. И вот так у нас кабачки у меня лично, вот эти кабачки желтоплодные. Понимаете, наверняка от сорта зависит. Смотрите, сколько всего лишь жидкости с них. Очень немного. И простояли они у меня 25 минут. Вообще бывает, что когда кабачки свежесорваны, быстро это все сок дают и минут 15 их хватает. Ну вот я вам рассказываю, что бывает и такое. Вот смотрите, у меня сколько жидкости. Теперь я эти кабачки должна немного подсушить. Я их должна выложить на полотенце. Закуска эта готовится быстро, легко, но вот нужно, нужно некоторое время, чтобы ее... А, как бы сказать, собрать кучу. Поэтому сейчас я кладу это все на полотенце, чтобы немножко кабачки подсушились. Это мне нужно для того, чтобы потом они хорошо обжаривались. И вот смотрите, сколько всего лишь. тут Грамм 50, наверное, миллилитров 50 жидкости. Ну и на полотенце сколько останется. А пока у меня стояли кабачки и отдавали свою влагу, у меня, понимаете, я приготовилась, вернее, понимаете. Сейчас я вам расскажу. Это зависит от ваших вкусовых предпочтений. Но ну, я взяла 25 грамм чеснока и 30 грамм зелени. Вот смотрите, две веточки петрушки, 3 веточки петрушки и 3, 3 веточки укропа и пучок петрушки. Всего 30 грамм. 150 грамм грецких орехов, я сама их очищала. И с юрой вместе. И вот соевый соус, оливковое масло, на котором я буду жарить эти кабачки. Взяла соль, и у меня смесь перцев. А у вас тоже, по вашему желанию, все. Все от ваших вкусовых предпочтений. Что именно вы любите? Какие перцы? Или что у вас есть в наличии? Я все завешала специально для вас. Если у вас так же, как у меня нет времени стоять и ждать, когда это все обсохнет, можно взять два полотенчика кухонных и обсушить кабачки. Или чем вам удобно будет. Бумажными полотенцами, может, будете обсушивать. Мне удобно так. Ну вот и все. И можно уже обжаривать. Кабачки нужно выложить в один слой на сковороду и поставить на самый-самый сильный огонь в сковороду. Крышкой не закрываем, жарим при открытой сковороде, чтобы обжаривать все хорошо со всех сторон. Пока обжариваются кабачки, чтобы время даром не терять, я подготовлю другие ингредиенты. Измельчу петрушку с укропом. Измельчу чеснок. Продолжаю измельчать чеснок, это не обязательно его резать ножом, его можно на чеснокодавке выдавить. Это просто мне так удобно. Смотрите, какие у меня зажарятся кабачки получились, я их снимаю. Теперь высыпаю сюда петрушку с укропом. Добавляю по вкусу. Я полную ложку добавлю соевого соуса, немного перца. Аккуратно перемешаю. Тут уже запах стоит, обалденный просто. И мне нужно теперь измельчить орехи. Я буду их измельчать не слишком мелко. Я не люблю, когда они порошок истерты или порезаны. Они у меня будут крупные. А вы по своему желанию мельчите. Можно как я порезать ножом, можно пройтись по ним скалочкой. салатник, ну, в котором вы будете подавать, О, горяченькое такое. и насыпать орешки, видите в, каком, в какой они у меня формы крупной, и аккуратненько перемешать. Ой, какой запах какой аромат ароматная закуска готова она очень вкусная очень сытная ну может быть из-за орехов только не бюджетная а так кабачки и все специи как бы сказать можно купить если кому-то понравилось как я это готовила, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал Юрий и Лариса Иванова Лайф. Также у нас есть другой канал ⁇ Два континента Лайф ⁇ Мы всех рады будем видеть на, нашем, на наших каналах. На гарнир я для нас готовлю рис. Сейчас мы готовимся к обеду. Смотрите, Лариса отварила рис. Вот к этому замечательному кабачку. Вот. Сейчас оно все красиво разложит, и я опять включусь. Кладем закуску, она у нас уже остыла. В рис я ничего не добавляла, так как видели, на каком количестве масла я жарила кабачки. Мяса у нас не будет, у нас будет сегодня рис с кабачками. Я смотрю сверху, такое ощущение, что это мясо по цвету. Приятного нам аппетита, а вам всем Крепкого здоровья, отличного просмотра. Ну что, пробуем. <соргий> <соргий> М -м -м! Наивкуснейший кабачок, ребятки. Прям. Отлично. Тебе как? Мне очень вкусно. Ладно. Всем пока. Хоть я и здрасте не говорил. Ну, вы меня поймете. Всем крепкого здоровья. Всего самого хорошего. Отличного настроения летнего. И всем пока-пока. До новых роликов. Пока-пока.